Добрый день! С вами Дана Бенуа и канал Мои Растения. Сегодняшняя тема – как вырастить личи. Личи легко вырастить из косточек плодов. Этот фрукт можно приобрести в магазине. Придя домой, плоды необходимо промыть холодной водой, очистить от кожуры и отделить косточки от мякоти. Мякоть употребляем по назначению, а косточки подготовим к посадке в грунт. Для этого приготовим два пластиковых прозрачных стакана и грунт. Высыпаем в грунт в стакан, заполняя его наполовину. Помещаем в него семена вертикально и засыпаем сверху землей. Земли должно быть в стакане больше половины. Слегка увлажняем грунт и создаем тепличные условия. Накрываем сверху стаканом и закрепляем скотчем. Чтобы создать идеальные тепличные условия, ставим стакан в теплое, хорошо освещенное место, желательно с дополнительной подсветкой. Через две недели семена проросли, появились три черенка. Остальные два и я тоже скоро их увижу листочки. Как только черенку, самому сильному, стало тесно в маленьком стакане, я его переставила в большой стакан. Подержу семена еще две недели. В парниковых условиях и затем буду адаптировать всходы чая от парника. В дальнейшем ждем, когда вы увидите корни через пластиковый стакан, черенки можно пикировать, то есть рассадить по разным стаканам или оставить все семена вместе, подождать, когда корневая заполнит весь грунт и как это произойдет, пересадить в горшок чуть большего объема, чем стакан. Итак, мы с вами прорастили семена экзотического фрукта. Надеюсь, этот простой способ проращивания вам понравился. И вы будете применять его на практике. А на этом все. Жду вас в следующем видео. Пока!